российская киберспортивная команда затащила катку в ДОТе на 18 миллионов долларов. Как комиксы помогают бороться с проблемами враждебности и ущемления прав человека в молодежной среде? Это проект, который направлен на профилактику таких э, негативных явлений в нашей среде, как э, насилие, ксенофобия, стигматизация. За соблюдением орфографии следит Толстой. В Казанском университете прошел диктант по произведению русского классика. Каждый человек должен понимать, какой у него уровень грамотности. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Полины Икупова. Казанский федеральный университет вошел в топ-5 медиарейтинга вузов России. Рейтинг учитывает медийную активность 219 вузов по трем показателям. Эффективность работы со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. КФУ набрал более 44 пунктов.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 Амеда Халилова сообщили о том, что купит жилье. А Илья Милярчук изъявил искреннее желание приобрести домик для своей кошки. Надежда Мещерякова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошли досрочные выборы президента Узбекистана. Избирательные участки были организованы в Институте физики деревни Универсиады и Студгородке. Всего проголосовало 515 студентов из Узбекистана. В Казанского федерального университета прошел семинар для кураторов академических групп. Мероприятие является частью проекта по профилактике дискриминации и ксенофобии в молодежной среде. Тему продолжит наш корреспондент. Как человеку не попасть в плохую компанию? Что делать, если твой знакомый проявляет черты ксенофобии? Как противостоять насилию и многое другое? На все эти вопросы ответы можно узнать благодаря профилактическому практикуму «Стигмы». Это проект, который направлен на профилактику таких э, негативных явлений в нашей среде, как э, насилие, ксенофобия, стигматизация. Но в связи с последними событиями это очень актуальная проблема. Среди молодежи очень часто встает позиция, что э, ты не такой, как я, и, собственно, э, значит, что-то не так с тобой. Вот мы хотим... Найти какие-то рабочие способы разговора со студентами об этих вопросах. Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Росмолодежи как проект-победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. В ходе практикума более 50 кураторов академических групп КФУ прошли специальное обучение по использованию технологий антидискриминационных комиксов для формирования толерантного сознания. Партнером практикума выступил комикс-проект «Респект». Участники познакомятся с методами, мы... За эти 10 лет уже разработали ну, разные подходы, мы их зафиксировали в рамках двух методических пособий, как можно через комиксы выходить на обсуждение вот разных социальных, общественных проблем, явлений. До конца декабря 2021 года кураторы на материале комиксов ⁇ Стигма ⁇ проведут интерактивные профилактические занятия со студентами. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета выступили на конференции Russian Petroleum Technology. Специалисты поделились накопленным опытом в области разведки и добычи нефти, а также в развитии сопутствующих технологий. Давно ли вы проверяли свою грамотность? В Казанском федеральном университете прошел ежегодный толстовский диктант, который посетило 70 студентов. Подробности в сюжете. В Казанском университете прошел ежегодный диктант владения орфографией и пунктуацией, на котором проверили студенты из разных стран и институтов. Их детство давно закончилось, а вот отрывок из одноименной повести Толстого предстояло написать без ошибок. Устаревшие слова и конструкции 19 века давались непросто. 70 человек в полной тишине пытались не упустить ни единого звука из уст преподавателя. Русский язык – это не то, что там выучили в школе, забыли. Мы все говорим на русском языке, язык меняется, нормы какие-то меняют. Но нужно всегда быть в курсе всего, да, быть грамотным, ведь любая ошибка, мы говорим, это коммуникативная помеха. Если человек сохраняет грамотность и говорит правильно, и пишет правильно, с ним прекрасно, приятно общаться. Каждый человек должен понимать, какой у него уровень грамотности, чтобы в дальнейшем... Ну, например, вот лично я хочу в дальнейшем как-то где-то попробовать себя уже на международном уровне. Мероприятие проводится в рамках ежегодного молодежного научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню русского языка. Также планируются конкурсы чтецов и научно-методических проектов, а регистрация на студенческую олимпиаду продлится до 20 октября. Подробная информация доступна на сайте Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.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 В этой части эта проблема есть. Мы уже работаем по этому направлению последние 4 месяца. Возбуждено 38 уголовных дел. На сегодняшний день это по городу Казани. Есть такие факты. Набережных, Челнах, Нижнекамск, Зеленодольск и Опастово. В Институте международных отношений прошла лекция, посвященная дипломатическим отношениям между Россией и Турцией. Подробнее об этой теме узнаете в следующем сюжете.